Volkswagen Touareg Audi Q7 Снимаем компрессор пневмоподвески Так, хочу сказать Эта инструкция не подходит Для модификации У которых замкнутая система Компрессора Где закачан Азот Посему имейте в виду. Компрессор находится вот здесь С правой стороны Под пассажирским местом Поэтому, если у вас есть подъемник, наплевать. Если у вас яма, то паркуйтесь как можно ближе к этой стороне. Будет удобнее. В YouTube хватает видео, как снимать компрессор. Есть видео, даже как снимается это без ямы. То есть, в принципе, ничего сложного. Наш телефон 56 8151 Ждем вас по адресу Проспект Кирова 51. Медицинские услуги имеются противопоказания. Получите консультацию специалиста. Аккуратненько откручиваем ключом на 12. Потихонечку стравливаем давление седьмой с этой стороны смотрите в прошлом видео как устраивать откручиваем раз-два-три болта на 13 разъединяем Разъем. разъемчик отсоединяем от блока клапанов все подходящие трубки трубочки и снимаем компрессор. А, его да, это на ресивер идет. Гайка ага. на 13. Угу. угу. Откручиваемся 6. Так. Год. Угу. Крути. Подкручивали, спустили в воздух. После этого крепление. Так, ты не вышел, да? А, давай, да. может сразу. Да, я С этой стороны не выдержу Давай я загляну В одну руку не сложно Мы сейчас попробуем Аккуратно туда, туда Загляну Угу Давай, что там откручивай, снимай которую... С чего начнешь? Т-25 Да Т-20 Угу, да. Дальше сам этот снимать. Давай. А, этот. Ну, понял. Т-30. Заряжай биту. Не свернешь. Силовой еще нибудь. Не свернешь. что его завалим теперь. сейчас есть там еще что нет нету с трубками что у нас с трубками у нас что держит только вот здесь вот надо было сперва нашу компиляцию по 2018 и вот таким образом творчество a можно сказать, как один из вот я на удобном мы потом с тобой а Это кольцо и захерачим Куда ты его делал? А еще? вон а, он вот Это колечко аккуратненько туда А сюда будем мудрить что Так, тут я пока А тут звук не пойдет yeah. Ладно. Ну я надавлю, а ты вытаскиваю. Камеру тоже снимал. Под объясним, пожалуйста, снимешь. Так, ну остальное дальше будем снимать. Ну если здесь все приведем в порядок. Да? Смотрите, чтобы не высыпалось там ничего аккуратнее. Пружина, покажи мне. Слушай, еще в хорошем виде я тебе скажу. Дай в эту заглянуть. Нельзя было слышать в 2018 Чем и дороганом она Особенно синапсой Виктор Дземе И яркий ремикс Не рассыпай только Ну вот такое количество да. Ищите на диске. Так, так ставь вот. Или вода, или водка Нигде не подаётся, не покупается а вот вот. на волне. Твою мать Ощел. Отвлек ты меня с этой водой, блядь. Аллинегорск. Ну, а а Палево, да? <свяк> Давай, разматривай. Куда вставай? Вытаскивай. Скрывай. Что на файт по пау, и, собственно говоря, надолго запомнится всем нам. Так что ищите его У -у -у. на нашем двойнике Пау. Не, Не боюсь? Не боюсь всем счастливого нового ну года. Вот и вся а любовь. Радости будет наполнен каждый ваш день. А мы постараемся, чтобы вам всегда было вкусно. Все праздники говорят лишний раз повеселиться и остальным подарить удовольствие. Я вас поздравляю. Дарю вам от себя удовольствие с этим вопросом. Друзья, у нас серединовый музыкальный час, но... Кагель поставить. Uh -huh. Все, вот. Uh -huh. ну, Давай. Ну еще полворочки дать. Блять, жадность, что ли? Наверное? Не, не жадность, просто она, видишь, как бы выравнивается. Да ладно, да, да, да. доктор, дайте мне таблеток от жадности. Да побольше, доктор, побольше! Не слыхал такой? Или оно не фиксируется? Не, оно уже потом. С этой влоги. Точка.ру Эффективные рекламы заканчиваются здесь. С двух сторон надо наверное Чтобы не сломать его Смотри, оно хрупкое, блядь. будь аккуратен И чуть одновременно назад пытайся выдвинуть угу. Аккуратно, аккуратно, не спеши снимать Теперь его проходить надо угу. После всех манипуляций подключаете диагностику, программу Вася, VCD, CODIS, то, с чем умеет работать, у кого что есть, то богат, тем и рад. Выбираете группу 3-4, подвеска для того, чтобы накачать стойки, проверить производительность компрессора в ресивере и т.д. и т.п. Вводите пароль, убирайте базовые параметры для товарига, конкретно 23-я группа производительность компрессора. Набиваете в ресивер, смотрите давление 24-я группа передние стойки, 25-я задние стойки. Так как после того, как мы спустили стойки, а также опустошили компрессор, у нас все в пустое. Показываем на другой машине. Вот, 24 группа. Включить-выключить. Будем наполнять передние стойки по такому вот алгоритму. Вот видите, давление чуть поднимается нам надо поднять хотя бы до трех с половиной минимум. Убираем задние, задние стойки, наполняем задние стойки. Еще раз напоминаю, это сейчас данные с другой машины, поэтому тут сразу 5 с лишним бар. А так минимум надо накачать три с половиной. Перед этой операцией нам надо сперва наполнить ресивер, Иначе у нас просто не будет воздуха. Ресеер 23 группа. Начинаем вот с этой группы накачивать. За один раз, естественно, не накачается. Вот видите, 14.85. За один раз не накачается. Накачается за несколько раз. Максимум 16.5 бар. Моему компрессору Будем считать честных 7 лет от 7 до 10. Сейчас увидите, сколько он накачивает. Это если вернуться к вопросу, опять же, по надежности подвески, Якобы говорят, она проблемная. Вот видите, 7 лет это при мне этому компрессору, который пил 3 раза спирт. Все. Даже силикогель не менялся. Так, маленькая, так скажем, ремарка. Вот, накачали ресивер, и после этого накачивайте стойки не менее 3,5 перед, зад. У кого нету, можете выезжать и так. Всем спасибо. Блок компрессора, измеряемые группы. Первую, вторую, третью можете игнорировать. Тут ничего существенного. Отклонение от нормального уровня высоты. Четвертая группа. Пятая группа. Абсолютная высота на данный момент. Об этом подробнее я расскажу в следующем. Шестая группа — температура компрессора, давление. Ну, к группе давления относитесь аккуратно, оно показывает хитро, поясню позже.